пойду сейчас уже. Туман какой, да? Трава я пришел, она поросла там. Уже поверх этой нафиг Но я уже сегодня походил пока. Потом уже опять заново привёлся Плохо всё не это Батарейки с тела не снималась там Ну вот так вот всё отмок снял Более-менее Ну да, не по волосам ладует Опять? Да, они заставили. Да что такое-то? Они ловко. Они Как а красиво тут, да? А -а -а. яблоко посмотреть, на все вы что за Ты видел яблоко В прошлый раз. Даже, по-моему, не одна яблоня. Ух ты! Че, вот да? поляна. Выбираю, О, это поляна! О, это ты выбор. в прошлый раз высадил? А? Это ты в прошлый раз высадил, чтобы я в этот раз пришла и ага. была покорена. Парал. Копал. Лапами рыл. Ужайка, да, Да. Не было, так. Чё себе да. так сообъемненько яблок да. ну, Не нет что ли а есть яблоки пока здесь поснимаешь да пойду яблок посмотрю иди со мной пойдешь Тополь, Главное, чтобы не как в прошлый раз они были Нет, не достать А потрясти? Ой, у меня уже сил нет трясти Хочешь, я потрясу? Нет. Чего? Да не высоко реально. Пойдем сюда. Ты достал ползать по-моему, ну, мерзотенький. Только вот эти я, снимаю, я сейчас туда зайду. Выложил раковичку. А, ишь ты какой! Угу. Сразу не покажет. Марафет наведет. Да я спрятал просто их, когда уходил. Мало ли. А. А, -а. а сейчас все приведу, как было. Как много их здесь. Здесь явно что-то было. Даже не потому, что здесь есть находки. А банально по этой цветочной кумбе. Это какая-то фазенда. Да? да, но эти цветы, я насколько знаю, во всяком случае, у меня бабушка их высаживала специально. Вот находочки, которые сегодня я нашёл. Здесь именно. А те, что в поле, там... Внутри. А, вот это все, монеты, видишь, это все монеты, видишь, если трунданики сегодня. Бутылочки. Ну, монет-то сколько? Да, накопал. Да уж. А там что, замачивается, когда покажешь. Может, покажешь сейчас? Да не, я снимал, в принципе, на самом ну, Правда, не все снимал, но все равно. А, это вот здесь потом ты. Потом снимем отдельный ага, дом да? Да, да там копал и здесь вот все вот выкопал ай точно корни -то, корни смотри. только смотри, корни -то надо будет корово. потом закопать конечно разрыл ты капитально да, да закопаем конечно я тут да, шурфил конкретно шурфил да вот это все представь капитализма работы много было. Да. Жарил. Получается, еще там. Это как раз то место, куда мы кидали с тобой всякие. Да, я вот это все сгреб туда вот И здесь шурф заложил, но что-то здесь монет нет. Мне такое ощущение, что вот он заканчивается как раз фундамент, потому что здесь уже бревно идет. И вот там тоже так же. Я когда начинаю копать, бревно снизу уже. То есть там уже получается уже как бы не внутреннее пространство дома, внешне. а получается внешне, да. Поэтому, скорее всего, может быть монет из-за этого нет, только ухода был. Вкуснее. А вход, скорее да, всего, вход -то там. там скорее всего, или там вход, или здесь, потому что вот здесь угу. очень много монет было. С того угла. И, там, И там вот там здесь очень быть. много монет реально. Это вот с одного угла представьте, какое количество монет. И это еще даже вот там начинаешь копать дальше, там еще монеты выпадают. Как, как монументально издалека это выглядит. Отойди чуть-чуть. Кучно, -чуть. да? Да. Вот это ты нарыл. День не прошел зря. О, а кучка лежит. Трудяга. Да, классно отсеет. Трудяга. Из них вот монеты интересные есть. Непонятно, то ли монета, то ли не монета. Угу. Ну, вот как бы герб вроде как, виднеется. Но она как бы не похожа по размеру даже на копейку. Непонятно, что да, это. Да, размер-то у неё... Да, но там прослеживается колоссий, как бы, что-то вообще непонятно. Может быть, она какая-нибудь обрубленная? Не знаю. Вообще непонятно, надо будет почистить потом. Интересно. А еще что-нибудь есть интересненькое? Ну вот стекло. И вот пугается какая-то выскочила. Вот здесь в углу прям была. Она, по-моему, составная. Вторая часть на шлепка сверху должна быть у нее. И еще какой-то долото или что-то, да? Не знаю. Это шляпка. И этот наш бывалый. Да, любимый. Надо будет вещи собрать. Давай. Хочу прогуляться в лес, ходить до поляны. Там дом лесника был. Посмотреть там. Я для тебя оставил вот вкусняшку тут. Ты меня сейчас сковарно соблазняешь. Сердечки да? куриные мне так понравились вообще. Очень вкусно. Тебя за рекламу проплатили. Не, обалденная вещь. Так что давай поедим. И в путь пока не стемнело. Еще у нас есть два часа времени. Холодно, сыро.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 Ты как? А я пупы и кряк. Давай, ну а я вот так. Кстати говоря, здесь тоже какая-то дорожка, не знаю, обезяли. не одна Сегодня цель. Посмотри. Да, вот тут здесь. Все прям вот так. Чрт, да. Да, да. Нет, такие воды не пройдешь. Не, хороший народ, будет пробегать. Спокой. Наверняка чуть зацепим, да? Мы с тобой постоянно по таким дорогам. Все Всякую мелочь. Обычно крупные монетки все выбивают, а мы уже идем, мелочь собираем. чем и хороший прибор. Даже в самых копальных местах все равно. Мелочь не найдешь. Поки домой. Я на это не подписывалась. Я тебя в этих сапогах домой не пущу. А машину пустишь? Ты как танк прошелся. Неведом тебе страх перед болотом. Кабаны будут бегать и думать, что за зверь прошел. А это был полк. Да, мы должны в порядке. Бить. Походу подходим. Аккуратнее. Тут тоже болотце Да, заболочим сюда. Два дороги, да. по мы должны подойти. Теперь хотя бы четкое представление о территории да? будем иметь, на которой мы да. попашемся. И откуда вообще ноги растут. Да, я сюда домой уже хочу дать. Думаю, волчишься приехать месяц туда. Нет этой поляны. здесь так сыро вообще. Да? Ну то сыро, то сухо. Первый признак жилья тополь. Мы уже на поляне. Осталось найти фундаменты только. Сразу видно, что как бы непростая поляна, деревья выдеваются, копчего не на как бы в лесу такие деревья обычно не растут. Да. Слава, как бы, уже. Начинаешь обращать внимание. Березка-то развесистая. Высоченная. Царевна. А вот это Походу яблоко. Куда ты там собрал? Да, яблоко, смотри. Ты я... что, решил под землю провалиться? я, я просто на смотрю. Да, яблоко, вот оно. Яблоко. У где-то жилье надо быть рядом, недалеко. Кто-то тут шустрил, думаю. Среди протоптаны, садилы. Да? Ну, наверное, эти ребят. Ой, что там -то. то накрытое. Тент какой-то, Да. Смотри, Монументальный. Либо собирают воду, либо что-то укрывали. А, здесь... Не были они тут, видимо, частенько бывают. Кстати, вот она. Кирпичная кладка. Может даже коврады просто есть. копали Да, вещь сделали себе для костерка. Да, Это те ребята, мне кажется, которых мы все время слышим. Ну ладно. Рассекретили мы, мы их. Берлошку. Бутылочки всякие, совдеповские. Да, мы на жилье. Какой-то... Дай какой-то да, какой не Нехарактерный. Ну, там, по сути, было как раз груда навалена. Кирпичи. Вон, алюминиевые. Смотри, какие. Вообще. Прилетит. Кто-то, алюминий собирает, цвет нет. Так, ну что, пойдем дальше? Идем. Ты там останешься, Да, я вот так вот Да, ты посмотри, здесь Вов еще на кровати уже времени, кстати. Слушай, а так она прям практически идентична. Да, она такая же, она даже не идентичная. прям вообще прям. Да. Такая же. Только получше сохранилась. Да. Это состояние вообще хорошее. Интересно, да, на металл не сдал. Попробуй вывези отсюда. Народ несет кусочки, собирает монеты. Да, стоять. Целая прям. А, в этой шульфе по-любому. Интересно, здесь кровать лежит, она не дома. Дом получается там был. Может вынесли. А, -а, -а. а здесь не вросла. А, не вросла. Или колодец ну, Вряд ли колодец нет ну видно круто. Хотя на самом деле может и домовая яма такая. Может быть дом огромный дом. да? Вот тебе и поляна Где он там? Не видать советской власти? как по краю летит